на канале дачи в хибинах сегодня будет небольшой обзор моих семян которые я покупал в магазинах в огородном деле я новичок и всех секретов по я не знаю и семена просто брал по красивой картинке были семена которые я высаживал дома это в основном карликовые томаты огурцы и перцы по неопытности сажал все в маленьких горшках все это стояло на подоконнике, без какого-либо освещения. Итог, маленькое количество овощей. Также я дома провел эксперимент, попробовал посадить дыню и арбуз. Для них я купил пластиковую трубу, засыпал землей, посадил семена, удобрил и повесил несколько специальных ламп. Итог, у меня выросла и дынька, и арбуз. Арбуз был сахарный, дынька спелая, тоже вкусная. Да, было очень мало. Не такие, конечно, они выросли, как на картинках. Ну так, давайте начнем. Первым делом я буду высаживать семена, которые я дома сажал. Это пиноккио, чудо-каролик, бэйби Черри red, baby yellow, солнышко. Для них я сделаю небольшой парничок. Ну, им надеюсь много места не надо также в кашпо я посажу ампельные сорта это тамблинг тайгер тамблинг том елу и априкот dreams выращивал не поседу джестер f1 не знаю это на любителя они кисло-сладкие. но прикольные они полосатенькие А это все остальные новые сорта, которые я попробую посадить. Это оранжевый коктейль, медовая капля, говорят, самые вкусные и сладкие. Банан желтый, дамский пальчик, помидор черри детский, томат ультраскороспелый, рубиновые пальчики f1 Ну и взял для эксперимента бычье сердце большое не знаю у нас никто большие томаты не, не любит но я попробую ну и тоже хочу вот вырастить такие томатики всем на зависть тоже экспериментальный также посажу огурцы корнишоны кони f1 герман f1 Ребятки с грядки. Сибирская гирлянда. кузя F1. Ну, это все уже высаживаем. И все пучком. Из перцев я посажу Baby Bell. Перец сладкий викинг. Перец сладкий богатырь. Перец крепыш. И сладкий ароматный не знаю как он, как он точно называется дочка у меня попросила посадить горох в интернете посмотрел горох не такой требовательный ну, попробуем горох овощной безлисный горох овощной сахарок и амброзия все сахарные ну, попробуем Дочке покушать также я продолжу эксперименты со своими дынями и арбузами всем известный шука Бэйби. обязательно буду его сажать мармеладный подарок северу подарок солнца золото валится f1 лимончина F1 и дыня лолита. Для них сделаем парник. Посмотрим. Также попробую посадить кабачки. Два вида. Морячок и поваренок. Это просто, чтобы на природе на сковородочке пожарить, съесть. Ну и куда же без зеленушки. Зеленушка всегда должна быть посадим петрушку кудрявую зонтик укроп укроп ермак салат листовой бутерброд и капусту брокколи тонус дочка очень любит брокколи но я никогда не сажал будем учиться ну, это бонус, это выбрала дочка, сказала, хочу цветочки посадить. Дочка будет пробовать. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, давайте какие-нибудь советы, так как я новичок. Ну все, всем пока-пока.